Hey, всем привет, с вами кит ЛПС и сегодня я решила сделать топ 9 вещей ЛПС блогера, то есть те 9 вещей, без которых невозможно быть ЛПС блогером. Погнали! Итак, первое, что вам понадобится, это аккаунт на ютубе. Да, собственно, без аккаунта на ютубе вы не сможете завести канал и вести вы его тоже не сможете. Вот, так что для начала вам требуется аккаунт на ютубе, вам нужна какая-то площадка для съемок. Второй пункт это непосредственно сами пэты. Да, без пэтов, как это ни странно, вы не сможете стать ЛПС-блогером, вот как ни крути. Дальше рабочее место. То место, где вы, собственно, снимаете. Если у вас такого не имеется, то и лпс блогингом вы вряд ли сможете заниматься, потому что потом вам, конечно же, понадобится камера, на которую вы собираетесь все это снимать. Дальше было бы неплохо обзавестись редактором, в котором вы будете редактировать видео. Шестое — это множество идей. Если у вас нет никаких идей, то и видео не будет, и, соответственно, вы и можете быть лопать блогером без видео. Конечно же, для всего вам потребуются деньги. Для того, чтобы купить пэта, камеру, может быть даже редактор, я не знаю. Но для этого нужны деньги. Восьмое, это умение ждать. Да, как вы понимаете, обычно на ютубе ничего не бывает сразу. Нужно будет сначала немного подождать. Вряд ли сразу появится мастерство и подписчики. Для этого нужно будет подождать. Ну и последнее, это, конечно же, желание делиться мыслями с миром. ЛПС-блогинг это такая хорошая вещь, с помощью которой вы можете рассказывать миру о том, о чем думаете. Если вы хотите заниматься блогингом ради денег, а не ради того, чтобы о ваших идеях кто-то узнал, то не советую вам этим заниматься, потому что... Вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Это были 9 вещей, без которых нельзя представить ЛПС-блогера. Ну что же, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте друзей, а также добавьте в официальную группу ВКонтакте. Всем пока!